Здравствуйте! В этом видеоуроке я вам покажу, как можно отключить звуковые уведомления в Windows 10. Двумя способами. Первый способ он будет работать на любой операционной системе, а второй именно на Windows 10. То есть где мы можем отключить определенно нам ненужные уведомление, а нужно оставить. Давайте при... а, приступим к этому. Первый способ покажу, который оптимальный. То есть нам надо зайти в, в окошко ⁇ Звук ⁇ можно найти двумя способами. попуск, здесь нам выбрать э, звуковой сигнал и открыть правый кнопочек по нему, устройство воспроизведения, звук. Или просто прописать звук или зайти в панель управления. Также нажать и открыть, у нас откроется это же окошко. Здесь переходим на вкладку звуки и здесь ищем мы ищем уведомления. И вот здесь у нас есть звуковой сигнал. Нам надо вместо этого звукового сигнала поставить просто нет. И применить. После этого у нас не будет приходить никакие уведомления, не будут издавать звукового сигнала. Если нам надо вернуть а неохоту, здесь искать нужный нам звуковой сигнал, нам надо просто в звуковой схеме выбрать другой, а потом вернуться по умолчанию. И нажать Удалить. Смотрите. И у нас все вернулось. Нажимаем «Применить» и у нас все становится по умолчанию. Это первый способ, который работает на любой персональной системе. Второй же способ, он позволяет в Windows 10 отключать баннеры и звуковые сигналы только на определенные нам ненужные оповещения. Давайте покажу это тоже. Мы открываем «Пуск», заходим в «Параметры», открываем «Система» и «Уведомление действия». Вот такое у нас окошечко появляется. И вот тут получать уведомление от этих правителей Показывается, какие уведомления будут приходить нам, что будет приходить, баннеры и звуки, или просто оповещение вот сюда. То смотрите, например, нам надо отключить полностью Раптор. Мы просто убираем, и у нас отключено полностью. То есть от Раптора нам не будет приходить оповещения никакие. Если мы его вот включим и зайдем в него вовнутрь, то вот тут мы увидим уже в окошечке, что уведомление в клуб показ баннер уведомления в клуб, звуковой сигнал при получении уведомления в клуб То есть, как вы видели, а, при каком-то а, приходе уведомления у вас здесь такой появляется баннер такой. Удалить, просмотреть и так и тому подобное. То есть мы отключим его, выключим, у нас такое окошечко здесь появляться не будет. Если звуковой сигнал мы тоже выключим, то у нас звукового сигнала при оповещении не будет, а будет показывать только вот здесь. Ну а полностью отключаем, то есть у нас уведомления от раптора вообще не будет. То есть мы можем по умолчанию, как хотим, например, я хочу оставить только баннеры. Я включаю их, ухожу обратно и смотрим. У нас включен только баннер. Вот так все легко и просто. Если вам также, если вам надо, выключить несколько этих, то мы просто вот так отключаем. И... Или проделаем то же самое. Каждый из этих выбираем, что нам надо. На этом э, я и хочу закончить видео урок. Если у вас остались какие-то вопросы или что-то не получается, вы спокойно можете задать эти вопросы по видео в комментариях. Постараемся на них ответить и помочь вам в вашем проблеме. А так, подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу, посмотрите другие видео, может быть вам будет что-то еще полезно. И надеюсь, вас увидите еще много и много раз на самом канале. Всем спасибо, до свидания.